Друзья, всем привет! Сегодня у нас Nonfarm, главная новость месяца, которая выходит каждую первую пятницу. Будем с вами заходить по этой новости, по нашей стандартной стратегии. Но! Я могу немножко залипать, дело в том, что я ночью не спал, поэтому если что, извиняйте. Будем мы заходить с э, суммой сделки в 105 долларов, э, так как это очень уверенная сделка. И смотрите, недавно я получил небольшую просадочку... Где она? Вот 10, 10.30.90. То есть просадку получил. Я специально ждал он фарма, чтобы ее уверенно отбить. А именно сегодня мы этим займемся. Напоминаю, что у меня есть плейлист с данной стратегией по ссылочке в описании. Каждый раз я захожу все время одинаковым способом на эту стратегию. Что это за способ? Мы смотрим минутный тайфрейм до выхода новости. Смотрим импульсы в какую-либо сторону. Если цена импульсивно двигается на повышение перед новостью, то мы заходим в противоположную сторону Если цена импульсами двигается на понижение до новости, то мы опять же заходим в противоположную сторону Сейчас мы с вами будем наблюдать за движениями цены И буду я заходить на одну минуту Итак, до новости остается 5 минут, давайте с вами дожидаться Также, ребятки, если никаких импульсных движений нету, то я просто пропускаю первый заход по новости и захожу просто на откат. Так что здесь не нужно придумывать, есть импульсы, заходим, нет импульсов, не заходим Опять же, у меня есть плейлист, все время захожу одинаковым способом Это такая закономерность небольшая, которую я нашел и которая очень хорошо себя отрабатывает Теперь мне нужно немножечко проснуться, я считаю, у меня есть один секретный прием Смотрите Все. Итак, пока что я вижу, что у нас импульсы происходят на повышение. Видите, цена импульсивно стреляет вверх. Вот у нас последние импульсы. А, ребятки, здесь следите не за свечами, а за формированием свечей. Как формируются свечи. То есть цена у нас может дергаться а, в пределах одной свечи примерно вот так вот. А, смотрите. Вот у нас, допустим, образуется свеча на повышение. Вот так вот цена может себя вести. И это я подразумеваю под импульсами перед новостью. Надеюсь, это понятно. Пока что я рассматриваю движение на понижение при выходе новости. Главное не упустить момент. Итак, друзья, остается ровно одна минута. Готовимся заходить. Будем заходить за 10 секунд до самой новости. Видим импульсное движение на повышение. Готовимся заходить на понижение. Все в точности по плану. Цена у нас потихонечку стреляет вверх. Остается 30 секунд до выхода новости. Пока что ждем. Видите, она стреляет, откатывается, стреляет, откатывается. То есть небольшие импульсы на повышение происходят. Готовимся заходить. 10 секунд остается. Заходим на понижение. Переходим к сумме сделки 10 долларов. И смотрим, ребятки. 3 секунды. И пошел. Импульс на понижение мы с вами ловим. Будем заходить здесь также на откатик После новости, скорее всего Сейчас посмотрим Остается 7 секунд, шикарная отработка новости нон-фарма. Все прошло по нашему плану, по нашей стратегии И сделочка у нас заходит в плюс Опять же я могу показать выводы, историю счета и все тому подобное То есть это счет полностью реальный Теперь мы будем рассматривать движение на откат Итак, я жду 5 минут после выхода новости и захожу на откат как минимум 5 минут. Но на откат я также могу и не заходить. Откат не настолько уверенный, как этот импульс а, на понижение, который мы сейчас ловили. Откат, в принципе, случается после всех новостей. А, но на фарм я просто привык по нему заходить постоянно. Цена просто щемит на понижение. Пока что, ребятки, с вами ждем. Просадочку свою я уже немножко отбил. Желательно еще одну сделочку в плюс сделать. Это, кстати, второй раз на данном аккаунте, когда я захожу а, банком в нон-фарм. Вот это первый раз. Сейчас я промотаю... Точнее, это второй раз, Сейчас я его промотаю до первого раза Пока у нас цена здесь идет Вот, ребятки, евро-доллар, нон-фарм, 6 -е... марта 6 марта зашел 95 долларами и словил импульс также на понижение Так, окей У нас прошло с вами почти 4 минуты Рассматриваем движение на откатик Уже происходит откатик но у меня правило такое, что я жду как минимум 5 минут. Это мое правило. Еще 50 секунд, и я буду рассматривать откат. Раньше я не захожу. На откат я захожу всегда на 5 минут. Но опять же, ребятки, откат может быть от каждой новости. Это уже такое. На фарме мы самое главное ловим импульс. Первоначальный импульс. Не нравится мне, что откат уже у нас происходит. Мне желательно зайти немножко пониже. Давай еще немножко пониже, я зайду. Окей, заходим на повышение 10$ долларами на откатик. Посмотрим, получится ли у нас ловить откат. Ждем. Ребятки, я так захожу на каждый нон-фарм. Опять же, ссылочка на плейлист в описании. Можете все это посмотреть. И это для меня моя самая-самая лучшая закономерность, самой большой проходимостью. Именно нон-фарм. Поэтому я могу там лепить сделки во банком потому что я в этой сделке максимально уверен. Итак, пошел у нас откатик. Нам нужен еще импульс на повышение. Пока что ситуация весьма опасненькая. Вот, скорее всего, да, вот у нас происходит импульс. Остается 3,5 минутки. Еще достаточно много. Поэтому ситуация пока не ясна. Ждем до самого конца. Ловим с вами, ребятки, мощный откат. У меня, кстати, сегодня у брата день рождения, но я выделил время, чтобы зайти на нонфарм. Меня очень много в комментариях просили зайти на нонфарм сегодня. И я решил зайти. Тем более, я хотел отбить а, свою просадочку. Так что сейчас остается полторы минутки. Мы с вами ловим откат и заканчиваем на сегодня. Ну, я опять же уверен, что в комментариях найдется хоть один человек, который скажет, что это рандомная сделка и сделка наугад. А, я уже через это проходил. Почти под каждым видео с нонфармом мне такое пишут Ну, ребятки, тут без лишних слов Просто есть плейлист, можете смотреть Мы определяем первоначальный импульс, который выходит при выходе новости По импульсам до этой новости Именно так всегда я и захожу на нон-фарм. Остается 5 секунд, и мы с вами словили шикарный откат от новости И сделка у нас заходит в плюс Больше половины, мне кажется, просадки мы отбили Давайте зайдем в статистику 61 процентик. Всего сделок 63. Выигрышных 38. И а, операции. Вложил 100 долларов, выдел 100 долларов. На депозите 179 долларов. То есть небольш... у меня было 200 долларов. Небольшую просадочку я получил. И теперь уже половину отбил. Не знаю, у меня есть какой-то психологический потолок. Когда я дохожу до сумм 300-400 долларов, а у меня что-то щелкает. Я начинаю, наверное, хуже думать, хуже мыслить. Такой тоже психологический потолок, мне нужно его пробить обязательно, чтобы я смог дальше расти. Я поэтому и торгую на суммах 100 долларов, 200 долларов, там, вот таких вот небольших сумм, мне комфортно. В общем, буду пытаться пробить этот психологический потолок. Итак, ребятки, вот такое вот видео, всем огромное спасибо за просмотр, напоминаю про плейлист. По ссылочке в описании, кто еще его не смотрел. Обязательно поставьте этому видео лайк, подпишитесь на канал, кто еще не подписан, и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать следующие полезные для вас видео. Пишите в комментариях ваше мнение, какую-то вашу обратную связь, предлагайте демы, темы, мы все это рассмотрим. Видео выходит каждый день, поэтому мы можем затронуть абсолютно все. Всем желаю всего самого наилучшего, всем профита, побеждайте, друзья, и всем пока.